На днях приехали вот такие сошки, которые я заказывал для установки на винтовку Edgun Мотодор. В одном из прошлых видео я показывал, как мы поставили планку Пикатини, прикрутили, можете посмотреть. Сейчас я покажу, как ставить эти сушки. Я уже прикрутил базу, которая шла в комплекте для планки шестигранником она вот тут закручивается встает. до покупки я думал как же они крепятся как работают эти сошки они сделаны как одна из реплик сошек харис вот они пришли я покажу вам как они устанавливаются сошки сделаны очень качественно такая вот мудреная у них конструкция вот такие два выступа стальных. Они встают в пазы вот сюда и затягиваются снизу вот таким винтом. И все это дело поджимается и притягивается к базе. Сейчас попробуем поставить. Не очень удобно, честно говоря, Но попробуем поставить. Вот. Совместили выступы эти усики с отверстиями и начинаем затягивать. затягиваем. Все это дело у нас прижалось к базе плотненько очень. Сушки вот вот откидываются и вот мы получаем в результате вот такую конструкцию. Можно их вытянуть на необходимое расстояние. сошки 6,9 дюймов то есть до 21 сантиметра. Вот Ножки удлиняются. Вот так это все выглядит. Очень компактный при сборке. Занимаюсь Вот они считаются быстросъемными. То есть мы откручиваем этот винт и сошки снимаем. Остается только база. На этом все. До свидания.